Всем привет, протестировал немного Тибет и хотел поделиться с вами своими первыми впечатлениями. Конечно, боевые сержа это другое, но тем не менее, первое впечатление уже есть. Разберем особенности, способности, навыка для данного оперативника и в конце можете посмотреть ветку прокачки. Всем уже привыкли к Бастиону. Бастион у нас полноценная и самостоятельная боевая единица, как говорится, один в поле воин. А вот Тибет, как по мне, больше командный игрок. Нет, я не говорю, что он в соло ничего не сможет. Может, но это будет непросто и в полной мере он раскрывается, если действует не в соло, а хотя бы с еще одним союзником. Запомните, Тибет не для игры в соло. Если бастион для меня скучный, то тебе тьяно вызывает большой интерес. Начнем с того, что у нас нет автоматического пистолета. У нас обычный cz 75 на 25 патронов. Со скорострельностью часть выстрела в секунду, уроном в 19 в тело, 32 в голову. Это без учета брони. А по броне, соответственно, носим 12 в голову и 7 в тело. После 21 метра у нас начинает падать урон. Соответственно, в первом положении. Соответственно, стреляя во втором положении, падение урона начинается уже с 17 метров. Разница в 4 метра. По факту теперь у нас самый маленький ДПС в игре, если сравнивать с основным оружием Как я говорил ранее, у нас есть два положения с пистолетом И во втором положении при стрельбе у нас снижается точность и эффективная дальность стрельбы Но к счастью у нас не падает мобильность как у Бастиона Первое впечатление это конечно шок Не автоматический, а обычный пистолет, да еще и щит в плане защиты хуже чем у Бастиона Но не все так печально, у нас есть и спецсредства Это вторая отличительная черта Бастиона У нас также есть отличная мобильность, об этом мы поговорим позже но пока хотел бы напомнить, что в игре существует реферальная программа, и новички могут создать аккаунт, получить на нее дополнительные плюшки. Описание реферальной программы да, под данное видео, соответственно, там же находится ссылочка, и не забываем подписываться на канал. А мы продолжаем. Следующее, что отличает нас от Бастиона, это ружье КС-23. Да-да, то, что лично я очень давно ждал. Поддержка с ружьем. Но спешу вас огорчить, оно не наносит какого-то урона. И тут же могу вас порадовать, выстрел с нашего дроповика станет противников, не противника, а именно противников, ведь угол поражения 120 градусов с радиусом 8 метров. Поэтому все цели, которые попадают под ваш выстрел, получают 100 на 2 секунды, что позволяет вам безнаказанно наносить урон по такой или таким целям. Конечно, с пистолета быстро забрать всех не получится, а точнее вообще у вас ни хрена не получится. Только если они будут недобитками, вы будете их добивать. Но на это вам и нужен ваш союзник, который будет бегать вместе с вами. Вы встанете, и он или они забегают и ложат всех, пока те еще не очухались. Лично вы вряд ли заберете две цели, а может и скриворучите, и не заберете даже одного. Ведь у вас же все-таки пистолет с одиночной выстрелами, скорее всего вы не заберете никого. Хотя вот не все-таки просто, все-таки у вас есть щит, и смотря как будет по вам стрелять, но тем не менее забрать будет не так просто. Время перезарядки между выстрелом 2 и 3 секунды, а стан 2 секунды, что не позволяет вам вечно держать цель в стане. Хотя за 0,3 секунды после стана немало что успеет сделать, и после вашего выстрела опять попадут в стан. Но выстрел у вас всего 4, поэтому расходуем их с умом. Заранее хотел бы сказать, что тяжелые боеприпасы восстанавливают всего лишь один выстрел, а не все 4. Поэтому я его ставить не рекомендую. Лучше поставьте бронебойные патроны, это увеличит урон в голову на 3, соответственно, а в тело на 2. Что позволит вам более продуктивно уничтожать цель. Конечно, можно поставить быстросъемные магазины что повлияет на перезарядку вашего спецсредства и, соответственно, пистолета. Но, как по мне, лучше ставить бронебойные патроны. Также при оглушении более одного противника нам дают плюс 20% скорости передвижения и иммунитет от оглушения. Как по мне, ружье отбалансили нормально. Особенно при условии, что есть тяжелый боеприпас, что они устанавливают не полный магазин, а только один выстрел. Это сделает чуть менее токсичным данного оперативника. Почему Матадора не смогли отбалансить, для меня просто загадка, если этого оперативника плюс-минус нормально отбалансили в плане дробовика, скорости передвижения в основного, но еще раз говорю, надо посмотреть как он будет вести себя на боевых серверах, пока что непонятно и сложно реализуемо в соло, возможно буду тапать. Еще раз напомню, что эффективная дальность наложения стана всего 8 метров, а это не очень много и надо точно рассчитать дистанцию. Если целей много и вы точно можете безопасно подойти ближе, то лучше рассчитайте дистанцию до максимально далеко стоящего противника, а не от ближнего, иначе всех вы не застанете. В общем, отличный получился опер, чтобы пушить. А как мы понимаем, наша скорость бега это топ среди поддержек, что позволяет нам комфортно это сделать. Но помните, в соло вы слабый. еще раз повторяю, он играется хорошо, только в патиках, мне кажется. Поэтому мой совет, работайте только в паре. Давайте перейдем к третьей, главной отличительной черте от бастиона. Это то, что на щит не закрывает нашего оперативника полностью. Поэтому на щит, надейся, голову, руку и ноги береги. Как вы видите, закрывая щитом, у нас остаются уязвимые места, в которые нам могут накидать эта часть головы, рука и, соответственно, нога. А при движении, кстати, руку он не прячет полностью в положении щитом. Но есть соответственные плюсы. При рывке у нас снижается урон на 15%. И снижение урона не только по конечностям, как у бастиона, но и по голове или по телу, если у вас стреляет сбоку или спину. То есть общее снижение общего урона по оперативнику. Но это не работает, если у вас стреляет с гранатомета или проходит урон от гранаты. Только с стрелкового оружия. Также во втором положении щитом во время бега, бежит выставляя щит перед собой. И чуть больше прячут голову, опускаю ее вниз. И прижимают руку с пистолетом. Что уменьшает площадь для нанесения по вам урона. Так что во время бега мы наиболее защищены. Не забывайте об этом. Если пушите, то только во втором положении. Если вы боитесь за расход стамина, то тут все отлично. Переходим к очередной отличительной черте от бастиона. Вообще он по факту не похож на бастиона. А рывок у нас 3.4. Это топ. Прям как у хаганы. А скорость бега 4.8. Что является максимальной среди всех поддержек. Расход стамины при этом... Жалкий 10 очков выносливости, что минимум среди всех поддержек. Вывод напрашивается сам собой, данный оперативник не предназначен для обороны, его фишка движение вперед, пуш направление союзников именно с союзником, ведь с пистолетом в соло мы много не навоюем, так что геймплей на этом оперативнике не медленный как на бастионе, а довольно таки бодрый, вы всегда будете в гуще событий. За динамику мы расплачиваемся почти как Хагана, у нас всего 100 очков здоровья. Но зато у нас аж 4 плашки брони, а это 80 единиц. Такого количества брони нет ни у одного оперативника. А с филюром, кстати, все 100 брони. Хотя тебе это тот оперативник, которому просто не нужна дополнительная плашка брони от филюра. Как и навыки, которые действуют после уничтожения брони. Сразу вам хочу посоветовать, в связи с тем, что у нас очень медленно тратится стамина, у нас очень много брони. С данным оперативником очень интересно поиграться в плане навыков. Но к этому мы еще вернемся. Наш оперативник не лишен бонусов. У нас есть частичное уменьшение урона отказа, не иммунитет, конечно, а чуть сниженный урон. И как и у мустанга, увеличение скорости при движении в приседе, причем заметное ускорение. Сравнительные тесты я проводил в видео с мустангом. Очень часто повторяю, но тем не менее, Тибет не так силен. Если вы играете только в соло, то задумайтесь, а нужен ли вам данный оперативник. Но если все же вы его взяли, либо он вам выпал, держитесь со штурмиком или на крайний случай с медиком. В общем, в одиночку не ходите. На его игру в паре также намекает его способность заграждения. При ее активации на 24 секунды союзники в радиусе 6 метров получают щит прочностью 40 очков здоровья. Но на нас, к сожалению, он не накладывается, мы его только раздаем, что позволяет союзникам более уверенно врваться в противников. Соответственно, чтобы кидать щит, надо находиться с ними рядом. Как мы действуем? Мы юзаем щит, станем врага и союзники забирают всех. Но и мы в меру своих сил помогаем им с этим. На первый взгляд оперативник получился слабоватым для соло игры, но довольно интересным оперативником при командной игре. Не знаю как это будет смотреться, обидно что в случае если остаться 1 в 2 уже будет сложно, но посмотрим как он будет себя вести в бою. Возможно 1 в 2 будет не так уж и сложно. А теперь давайте разберем навыки и напоминаю этот билд предварительный. С навыками поиграться довольно таки интересно. Первое что приходит на ум это поставить сыворотку гемоглобина, которая дает плюс 10 очков здоровья при условии что у нас много брони соответственно нам здоровье лишнее не помешает это будет нам прям в тему но при условии что мы пушим постоянно бегаем со штурмовиком должны находиться рядом с кем-то при условии даже что мы очень быстро бегаем нам тем не менее может понадобиться скорость рывка плюс 15% на данном оперативнике это будет очень актуально в связи с тем что мы очень очень быстрые. фактически мы приравняемся к какому-нибудь штурму туда же можно в принципе поставить и боевую закалку которая уменьшает Уходящий урон на 15% при движении, соответственно, при рывке. А при условии, что у нас и так 15% при рывке, получается уже 30%. А это уже немало и тоже, в принципе, можно задуматься. Но, как по мне, все-таки будет интереснее тяжеломестный марафон и, соответственно, сыворотка гемоглобина. На второе место явно не стоит ставить адаптивную броню. У нас просто броня не будет слетать. Далее также неинтересный момент с субдермальным морфином. Он тоже нам не очень интересен. Касненькую броню мы уже помрем два раза. Очень интересно смотрятся именно регенерирующие материалы. Как мне кажется, восстановление брони на этом оперативнике более интересно. Но не лишено смысла поставить противосколочный слой для снижения урона от взрывов. Соответственно, лично я поставил бы противосколочный слой. Мне кажется, на данном оперативнике будет более играбельно. Следующее, как я уже говорил ранее, тяжелые боеприпасы нам не подходят. Я лично буду ставить именно бронебойные патроны. Все остальное не так играбельно, по моему личному мнению. Ну и последнее, конечно, холодный расчет, который дает нам уменьшение стоимости при применении рывка на 20%. Мой билд выглядит как сыворотка гемоглобина, либо тяжеловесный марафон. После него идет, соответственно, противосколочный слой. Далее идет бронебойные патроны и последнее, естественно, ставить холодный расчет. Вот таким билдом я предлагаю вам поиграть. Ну и тем, кому интересна ветка прокачки, можете посмотреть и поставить на паузу. Я очень быстро это сделал, чтобы не затягивать ролик. А с вами был Димон. Пока-пока. Увидимся на полях сражений.